Так, вот у нас тоже нас точтыковка охраня. Меня зовут Кулабарев Семен. Я, так скажем, не совсем матищенец, я с госкопа Сеней Пироговский. Но лес мне этот знакомый посадка, я по нему любил ходить, когда из института домой э, возвращался. Э, Вырубку эту я тоже, в принципе, видел. Ничего хорошего в этом нет. Поскольку я отдаю себе отчет, что власти на ветле откажутся от этой ветки, я им предлагаю альтернативу. Давайте прокопаем под этим лесом более-менее глубокий тоннель, и тогда деревья останутся живыми. Вот моя идея. Также я бы советовал инициаторам этого митинга, и уверен, они это сделают, обратиться к Воробьеву с идеей создания рабочей группы по решению данного вопроса. Поскольку я не сомневаюсь, что Леонидовка должна быть недовольна этой вырубкой. Это у них чуть ли не единственная зеленая зона, если не считать очень жидкого парка на территории больницы. Да. Была, была независимая экспертиза и признали, что это э, является по категории городской лес То есть э, городская лесопарковая зона, которую нельзя вырубать И, и про это проходили публичные слушания и э, признали, что вырубка недопустима вот. Естественно, это тоже должно быть отдельным аргументом э, при общении с Воробьевым, когда эта рабочая группа будет создана Все, спасибо